Дом полностью лишен любых мостиков холода. Строительный форум простодом.орг Для тех, кто не приемлет деревянные дома, я представляю другой тип энергоэффективного дома. В данном случае это каменный дом, сделанный из специальных кирпичей, которые представляют из себя спрессованную глину с цементом. Это безобжиговый кирпич, у которого прочность гранита и который является огромным энергоаккумулятором. Такой кирпич устойчив к внешним воздействиям. И если он впитал внутри дома тепло, то он его долго сохраняет и не отдает. Дом получается трехслойный. Внутри кирпич, снаружи кирпич, и между ними воздушная прослойка, которая заполняется специальным пенобетоном жидким, который выключает мостики холода. То есть, вот эти тепловые швы, которые вы видите на кирпиче, а по ним тепло не проходит из дома наружу. Получается, что дом полностью лишен любых мостиков холода. Стена от такого дома полметра, 20 сантиметров снаружи кирпича, 20 сантиметров внутри и 10 сантиметров заливка пенобетоном. Для того, чтобы осадки не оказывали воздействия на такой дом, он пропитывается специальной кремно-органической пропиткой. Что это дает? Она отталкивает воду, но она пропускает тот пар, который идет изнутри дома. Потому что люди дышат, люди моют пол, люди э, стирают э, посуда, моются и так далее. И давление пара внутри дома всегда выше, чем снаружи. Поэтому пар спокойно проникает сквозь стену. Но влага снаружи не впитывается сейчас я вам покажу очень интересный случай вот смотрите вот наша стена нашего дома вот мы берем немножко водички брызгаем на него и как видите вся водичка стекает примерно через три минуты когда сквозняком обдует эту воду вся эта водичка исчезнет потому что она в кирпич не впитывается данный кирпич имеет влагопоглощение 0,6%, потому что он очень плотный. Красный кирпич, он имеет влагопоглощение 17%, потому что он приготавливается с применением стружки, которая выгорает и образует внутри красного кирпича полости, за счет чего он считается более теплым. На самом деле он не теплый, но благодаря вот таким вот щелям его влагопоглощение гораздо больше, чем нашего кирпича. В общем, получается такой дом 10 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, в данном случае вы видите дом 270 квадратов, его цена 2 миллиона 700 тысяч. Мы начинаем строить такие дома от 100 квадратных метров. И оплата за отопление такого дома она не превышает 6 тысяч рублей в месяц. Он, конечно, чуть менее энергоэффективный, чем тот каркасный дом, который мы вам представляли ранее, но он гораздо более энергоэффективный, чем любой из кирпичных каменных домов. Обратите внимание, вот минуту назад я вылил воду на стенку. Видите, капельки висят, как будто водоотталкивающее что-то. И то, что вода здесь была, она мгновенно высохла, потому что она не впитывается. В этот кирпич она висит вся на поверхности и сквозняком ее мгновенно уносит. То есть 2-3 минуты и дом стоит сухой. А окрестные дома все после дождя, они целыми днями высыхают и не могут высохнуть. У них мокрые стены. Что это дает? Что зимой, осенью этот дом не напитывается влагой, в отличие от всех остальных домов. У них стены промокают, стены этого дома не промокают. Поэтому они остаются сухие и сохраняют тепло в доме. Дом остается энергоэффективным, несмотря на то, что его сверху там мочат осадки, внутри, допустим, люди там моют полы, все остается сухое и теплое. строительный форум просто